Горбатюкс. Дорогие друзья, вашему формату предлагается слова нелексического характера, которые э, иногда применяются в английской речи. Применять их в своей жизни или не применять, это будет сугубо ваше решение. Я, конечно, некоторые из этих слов не советую э, принимать в своей жизни. Но для своей безопасности, для того, чтобы выработать правильно какое-то решение, необходимо все-таки знать эти слова. Все-таки знать. Итак, тупой. сюпи д. Язычок к небу к верхнему. Тупи, тупость, тупые дурак, fool, fool, дурак, foolish, foolish, плохой, bad, bad, язычок к небу к верхнему, bad, idiot, идиот, idiot, идиот я буквально там написал Э. Иди, идиот, неудачник, Лузер. Лузер от слова терять, To lose. Неудачник. Lose. Свинья. Пиг. Пиг. Мудак. Дук бэк. Дук бэг. Педик. Гей. Педик. Гей. Грязный. Панк. Грязный, панк. Байстрюк. Бестерд. Бестерд. Язычок к небу. Сейчас перейдем к другому формату, дорогие друзья. Итак, друзья, первое словосочетание и слова. Shed. Shed. Go. Ещё две буквы добавьте, это все то, что вкусно пахнет. Shed. Следующее. Shed. Наркота. среди наркоманов. Это англичан есть в обиходе. В англоязычных странах. Shed это буквально наркотики не читайте это как щит, ни в первом случае, ни в втором потому что щит это лист, щит это простыня а вулигарное это слово щет и первое это гау и две буквы еще, догадывайтесь то что пахнет и щет это наркота дерьмо, креп креп, дерьмо Крэп. Дерьмо. О, шит. О, шит. Вот, блин. О, шит. Вот, блин. Только не путайте, не щит. о щит. Шет, простите. О-о, шит. Вот, блин. Дамб. Глупый. Дамб глупый. Дурак, помните, фул. Это в первом формате мы отрабатывали. Дурак фул. дамп, глупый. А тупой. Ступи. Ступи. Тупой. Тормос. Returd. Returd. Returd. Fuck. Fuck. Совокупление. Fuck. Совокупление. Fuck you fuck you иди на три буквы fuck you это очень, даже очень fuck off отстань, отвали буквально заканчивай отходи от меня, отстань fuck off fuck it и fuck this fuck it, fuck this Отказаться от чего-либо. Отказ от чего-либо. Shut up. Заткнись. Shut up. Заткнись. Bitch. Bitch. Bitch. Добавьте еще одну букву. И будет слово. Bitch. Freak. Freak. Придурок. Потушил курок, фрек придурок Вот the, the fuck что за фигня что за херня вот и все, дорогие друзья что необходимо было вкратце сказать о нелексических малоупотребляемых словах которые нам необходимо в нашей жизни знать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 Еще раз пока, соу лунг, удачи!